Будьте здоровы, но... А, в этом она... смысле? Да. С этого и надо было а начинать. Если... Как вы относитесь к применению просрочки в медицине? Я Вообще никак не отношусь к применению просрочки в медицине, он вообще никак не отношусь. А вы заведующий контролем качества, да? Да. Просроченный медицинский материал, которым оперировали как минимум 202 пациента. Вы слышали об этом? Я нет. Он нас всячески пытался убеждать, что он вообще мимо проходил, пытался ее юморить, но каким-то образом мы типа на него напали, заманили, усадили и, и начали его рас, рас, растерзывать прям, растерзывать прям. растерзывать прям. Типов, не, Такое, не, не при дела. Да, вообще не при а, Я раз, так раз, понял, все 20 лет. Оказывается. Как вас зовут? Не скажу. Секрет. А секретарь будет завтра утром. Горать на месте? Нет. Я же вам сказала, его нету. Он здесь. А он здесь дома сбежал. А а вы шоу? что? Я тут час уже сижу, никого не было. Там, Там нет никого. Нет. Ну, честно. Я... я лянусь на паркбилете. Ну кричите. Дмитрий Александрович, будьте добры, выйдите, пожалуйста, к народу. Я очень боюсь. Это что такое? Выходим, заходим. Главврач должен сидеть вот здесь вот, вот на этом кресле и принимать народ. А я тут о Ну да, ты попал, у тебя на за вас Пу читаю ваш бейджик. Вы же отказываетесь представляться. Вы меня поймали зачем-то, да и что-то от меня сейчас хотите. Да что ворвали, что избили. Конечно. А не так он так и сказал. Вы не похожи на ли? людей. Вы даже не подбираете. А я подбираю. Я не видел здесь много людей за все годы, сколько работаю, да, кроме сотрудников. А я не знаю, что. Вы... А если не знаете, зачем говорите? Я предполагаю. Вы не говорили предполагаю. Вы нас говорите, что мы на вас напали? Да. Каким образом? Вы не стесняетесь? Городу бы постриг. А сейчас я стесняюсь. Вы не знаете? нет. Даже я даже не знаю, есть она или нет Вы не можете не знать, что у вас такие вещи происходят. Я знать не знаю, что за 20 лет было. На людях не используется. Нет. Ни в коем случае. Проверка срока медицинского шовного материала входит в ваши обязанности? Подождите, вам же объяснили, что… Вы отвечаете за Станислава Леонидовича? Я тут также присутствую и слушаю. Когда я вас полечу, тогда вы сможете меня оценить. Правда, она, уважаемая, у каждого своя. А народ рассудит. У вас какая-то своя. Народ рассудит. При чем здесь самоубийцы вообще? Вы О, еще скажете, что я тут виноват. Прогул. Вот могу вас поздравить, у вашего руководителя очень хорошая реакция. А как он вышел-то? Через окно? Окно свободно открывается. Ну да. Он здесь выходит? Он теперь выходит через Вы его видели? Да. И мы его не видели. Да здесь, он здесь, в здании. Ну вот еще один биглед.